Здравствуйте, уважаемые друзья. Ох и непростую тему хочу я затронуть в этом ролике. Наверное, уже из названия понятно, о чем пойдет речь. О копировании. Общепринято среди художников, что для живописи лучше натуры ничего нет. С этим нельзя не согласиться. Но я, как всегда, не смогу согласиться с любым утверждением, пока сам его не исследую. Верно ли это, как утверждение, писать только с натуры? И как оно подходит художникам-любителям, тем более, которые впервые взяли кисти в руки. Буду рассуждать и повествовать на своем примере. Из опыта своей жизни. Было у меня два приятеля-музыканта. Один из них окончил музыкальную школу. Второй был самоучка, не знавший ни одной ноты. Как-то первый сыграл произведение с нот. Я сказал ему. Это я так могу. Он спросил: А чего сыграть-то? Мурку. Ответил я. Ответ меня шокировал. Я без нот ничего играть не могу. Второй мой приятель играл практически любые партии с первых услышанных нот с пластинки или магнитофона, неважно. И, кстати, играет на многих инструментах: гитара, бас-гитара, клавишные, барабаны и тому подобное. Вот для отдыха тема от живописи, послушайте. Как играются пальные музыканты, это мои земляки, но не хуже Диперпла или ансамбля Аллы Пугачевой, но они самородки, они не кончали в институтах. Уже тогда закрался у меня вопрос, почему так? Оказалось все элементарно просто. Первый, вызубривал ноты, то есть шел по расписанному кем-то пути. Второй, копировал услышанные звуки с воспроизводящих устройств и вылизывал каждую ноту. Думаю понятно, что второй музыкант достиг наибольших высот, чем первый. В дальнейшем, он играл на больших сценических площадках. Это как пример. Теперь о живописи. Кто-нибудь пробовал, имея тягу к живописи, взять впервые кисти и краску, пойти на натуру, пописать пейзаж. Без учителя. Я говорю о художниках-любителях, которые учатся самостоятельно. По крупинке собирая информацию из разных источников. Но вот как тут быть? Однозначный ответ. В начале творческого пути копировать. Вся наша жизнь от рождения до становления личности проходит через копирование, через подражание. Учимся ходить, говорить, петь, подражая родителям, взрослым или кумирам. Например, обучаясь иконописи, ученика никогда не посадят писать икону, пока он не научится писать кальку. Объясняю. Ученик много времени переводит рисунок мастера с пергаментной бумаги, пока не научится. Он копирует и рука его привыкает к определенным действиям. В описании под видео, я дам ссылку на ролик, где художник-реставратор рассказывает о пользе копирования. Допустим, если не можешь нарисовать э, ровный круг от руки, есть такое упражнение. Берем что-то круглое, ну, например, блюдце. Прикладываем его к поверхности листа и сотню раз обводим его. Рука постепенно начинает привыкать обводить ровную окружность. Развивается моторика руки и в итоге, убрав это блюдце, круг получается ровным, без блюдца. Даже имея природный талант, не получится с первого раза создать шедевр. Да и вообще, на мое мнение, практически все шедевры пишутся в студии. Разберу свое высказывание на примере знаменитой картины Ивана Шишкина «Корабельная роща». Размер картины. Почти три метра по горизонтали. Писал он ее примерно три года. Представляете, если бы он три года подряд ходил писать ее на натуру, таская за собой трехметровый холст. Ответ очевиден. Картина писалась в студии. А на планере можно сделать лишь этюды, зарисовки, наброски. Также Шишкин не брезгал фотографии для изучения предмета. Почему не получится написать полноценный пейзаж на натуре? Вот смотрите, как на картине показан свет солнца. А это значит, чтобы написать реальный пейзаж с натуры, в распоряжении художника есть ограничение времени. Это от 5 ну, примерно до 20 минут. Солнечный свет и тень за это время сдвинутся в другое положение. К натюрмортам, которые пишутся в студии при искусственном освещении, это не относится. Также не получится таскать трехметровый холст. И я повторяюсь. Я в своей юности, не имея ни знаний, ни учителя, как-то попытался выйти на Тору и пописать пейзаж. Смотрите, что из этого получилось. Ничего не получилось. Хотя с самого детства я рисовал. Копии более-менее получались, а вот на не поддалась. Почему? А потому, что не было ни знаний, ни опыта. Я и дальний лес, и ближнюю траву видел зеленый, Так и писал. И не понимал, почему у меня, все планы сливаются в единую массу. Допустим, пошел я в лес, чтобы написать сосны, освещенные солнцем. И что я вижу? Массу зелени и оранжевые стволы сосен. Как распределить световые пятна по холсту? Короче, как увиденное перевести на язык живописи? Подсказать некому. Вот поэтому, у меня и получались пейзажи с натуры, которые далеки от живописности. Здесь нужно либо чувствовать, либо знать, либо учиться. Художникам-любителям учиться не у кого. Остается один вариант – копирование картин мастеров, через которые можно прийти к пониманию, как строится живопись. Снова вернусь к картине «Корабельная роща». Мой путь был таким. Данную картину я пытался копировать не единожды. Первый раз еще мальчишкой. Об этом забыто. Так как ни фотки, ни самой работы уже не осталось. Но если вспомнить, то ничего хорошего там не было. Ну, что-то типа этого. Прошу прощения у художника, чьи картинки я выцепил из интернета, своей не осталось. Вторую копию я делал уже в юности. Ее фото тоже не существует, но писал я примерно так: от угла, подбирая каждый миллиметр цвета на палитре. Кстати, хорошо, что я не могу вам ее показать. Она не лучше первой. Далее. Много копируя всевозможных картин, я набирался опыта. Но самое главное, начинал понимать, как великие мастера выстраивают композицию, убирая ненужные из увиденного и акцентируются на главном. Также, постепенно начинал понимать, чем живопись отличается от фотографии. А также начинал понимать, как цвета, увиденные в натуре или на фото, интерпретируются на язык красок. Вот крупно стволы ветки сосны с фото и примерно то же самое на картине «Корабельная роща». Видите, как Шишкин работает пятном, мазком краски, а на фото все плоско. Где и у кого такому научиться художнику-любителю? В данном случае есть вариант копирования картин, написанных мастерами. Тут же встает другой вопрос. Где взять оригинал картины, если он висит в музее? Кто позволит художнику-любителю встать в музей и с нее копировать? Практически такой возможности у нас нет. Но я уже говорил, что сам Шишкин изучал нюансы пейзажа с фотографией. На тот момент с черно-белой. Сейчас времена изменились, и в нашем распоряжении есть очень качественные фотографии той же картины «Корабельная роща». Вот я вам ее показываю. Как я уже говорил, возможность копирования с оригинала музея есть не у каждого, тем более у художников-любителей. Даже если кому-то и повезло договориться с музеем, то все равно подойти ближе, чем на расстоянии вытянутой руки, да еще применить оптические приборы для детального рассмотрения мазка, никто не позволит. А это значит, единственное, что можно подсмотреть на оригинальном полотне, так это общий колорит картины и в некоторых местах, цвет накладываемой краски. И то не факт, что все это воспримется правильно, так как свет в музеях, оставляет желать лучшего. Вроде и светло, но присутствует легкий полумрак. В музеях нет яркого освещения, в избежании выцветания красочных фигментов от воздействия яркого света. Мало того, именно картина Корабельная роща, находящаяся в Русском музее Санкт-Петербурга, освещена прямолинейным светом. А это значит, что нет возможности рассмотреть ее полностью, так как она засвечивается и сильно бликует в некоторых местах. Приходится рассматривать картину под разными углами. Так вот, следующую третью копию данной картины я копировал с не очень качественной репродукцией. Вот вы видите данную копию. И в сегодняшнем варианте. Я уже четвертый раз копирую корабельную рощу, уже с очень качественной репродукцией, которая, скорее всего, была не сфотографирована, а отсканирована. А насколько мы знаем, сканер точно снимает мелкие детали мазков картины, более правдивее передает цвет краски и общий колорит картины. Репродукция, которую вы видите на экране, в два раза больше оригинального полотна. Показываю в увеличенном виде некоторые фрагменты. Смотрите, как тонко, прозрачно написан подмалевок темной краской. Видна просвечивающая фактура белого холста. Второе. Наложение мазков тоже можно детально отследить при таком увеличении. Третье. В программе Paint, которая устроена в Windows, или в Photoshop, или им подобных, можно ткнуть пипеткой в любом месте и приблизительно определить цвет красочного замеса. В музее... Я уже сказал, так детально рассмотреть картину не удастся. Увеличение качественной репродукции очень пригодится в процессе копирования картины. А к концу написания позволит более тщательно изучить детали, понять финальные штрихи завершающих мазков краски. Именно таким путем я шел к копированию данной картины. И вот тут встает другой вопрос. Это нужно для продажи какого-то заказа или для обучения живописи? Отвечаю, именно для обучения. Вот, посмотрите, предыдущий вариант и сегодняшний. Думаю, отличие заметны. Что мне это дает? А то, что я начал, как говорил в начале, понимать красочное пятно, составление красочного колера на палитре. Стал понимать, что убрать из увиденного в натуре, а что оставить главным на картине. Итак, копирование я считаю полезным. Но тут еще зависит от стиля живописи, или от жанра, который хочет выбрать для себя художник. Стилей в живописи много, и если сразу посесть на один из них, думаю, что найти свое будет проблематично. Например, если копировать импрессионистов, то не поймешь, как устроена классическая живопись, и тому подобное. Короче, если играть только дворовые песни, то никогда не сможешь сыграть джаз. Джазу тоже нужно учиться. Очень хорошо, что для любителей нет ограничительных рамок. Так можно, так нельзя. Вон, Луи Армстронг, тоже любитель самоучка, но в свое время обошел многих профессионалов в игре на трубе, да и вообще в джазе. На своем примере я копировал портреты, натюрморты, пейзажи и тому подобное, но до сих пор не нашел своего стиля. И это и не хорошо, и не плохо. Здесь работает фраза. Каждому свое и всему свое время. Может и никогда не найду. Неважно. А важно лишь то, что через копирование я стал понимать язык живописи. Теперь для подтверждения пользы копирования я нарисую тот же этюд, который у меня не получился с натуры. Условия рисования данной картины такие: есть неудавшийся этюд, но тем не менее общее представление об этом пейзаже имеется. Теперь, на основе этого тюда и по памяти, я набросаю сей же сюжет. Пока смотрите, расскажу об этом пейзаже. Во-первых, я находился на возвышенности. Очень далеко в низине я видел пляж с купающимися людьми. Был солнечный день. И что меня больше всего поразило? Это не река, не пляж, не дальний берег. Меня поразили растения, лопухи на переднем плане. Сквозь них просвечивало солнце, и они светились. Вот смотрите, на старой картинке именно лопухи не получились ни по форме, ни по свечению. Сейчас, не меняя композиции по памяти, я постараюсь исправить ситуацию. Ну, во-первых, так как я находился высоко над горизонтом, то реку я должен был видеть в развернутом виде, то есть показать ширину реки. Река Ака действительно широкая. А на старом этюде, оно у меня получилось ручейком. Значит, я немножко изменяю ракурс относительно горизонта. Второе. После копирования настоящих художников, я стал понимать, что дальний план леса должен быть светлее и голубее, чем ближние зелень. Это за счет плотности воздуха. Третье. Передний план с лопухами нужно тщательнее прописать, чем, скажем, средний и тем более дальний план на картине. Короче, что говорить. Смотрите. Этюд писался примерно часа два. И вот тут я понял, что без учителя, через копирование картин мастеров живописи, у меня появились навыки и понимание. Вот вы видите финал этюда с лопухами. Я говорю о художниках-любителях, у которых нет и не было возможности учиться в институтах. На своем примере покажу вам картину, которая была написана просто из головы. Выдумка. Я никогда не видел гор. И тем более там горных озер или рек. Но благодаря копированию смог придумать и изобразить горное озеро. Вот я вам показываю эту картину. Об этом полотне выйдет отдельный ролик, так как в написании данной картины и есть секрет. Ну и под конец приведу пару примеров художников-любителей, которые через копирование пришли к своей качественной живописи. Первый пример. Это мой подписчик под ником Бодрый Линь. Вот, показываю его работы и немножко прокомментирую. Смотрите, как он, будучи самоучкой, старательно копирует картины почти один в один с фото. Конечно, кто-то может возразить, что с фото это не серьезно, а я скажу серьезно. Даже шишки не брезгал изучать натуру по фотографии. Тут набивается рука и понимание, как работать с формой и цветом. Ладно, с цветом. Посмотрите работы этого любителя живописи по технике сухой кисти в черно-белом варианте. Портреты Георгия Вицена и Алексея Смирнова. Не вдаваясь в технику письма, нарисована основное узнаваемость. Показан характер персонажей. Никто не скажет, что Вицен это не Вицен и тому подобное. Это Вицен. И все это творчество человека, который не учился в художественных вузах. Ну а читая его комментарии, столько можно почерпнуть нужной информации для художников-любителей, что многие книги по живописи блекнут. Второй пример художника-любителя. Я назову его имя, и все мои подписчики воскликнут. Знаем такого. Юрий Клопоух. Просто зайдите на его канал и все поймете. Он сам сказал правду, что к своей живописи он шел через копирование. Для меня он профессионал высшего пилотажа. Друзья. Художники-любители, не стесняйтесь копировать. Через подражание можете найти свое. В следующем ролике я дам информацию по мастер-классу, как написать копию картины «Корабельная роща» Ивана Ивановича Шишкина. Друзья, всем творческих удач и до новых встреч!